Я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Точнее, как сказать на английском следующую фразу? Если они прибыли только вчера вечером, Возможно, они пропустили хоккейный матч Канада-Россия. Разобьем это предложение на две части. Если они прибыли только вчера вечером. Если if, they, они, прибыли, arrived, лагол правильный, добавляем окончание идей. To arrive, прибывать, прибыли, arrived. If they arrived, только, only, вчера вечером last night. Возможно, они пропустили хоккейный матч Россия-Канада. Никаких возможного английского не надо здесь. Просто они пропустили хоккейный матч Россия-Канада. They Missed глагол to miss, пропускать. В прошедшем времени добавляем окончание иди, глагол правильный. They missed, а не пропустили. The Kennedy Russia, хоккейный матч. Хоккейный матч. Вот так кратко будет звучать на английском это предложение. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен.